Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко и я являюсь успешным MLM-предпринимателем, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биотин». Сегодня мы будем с вами рассматривать такой мессенджер, как «Телеграф». Он является одним из блогов «Телеграма» и очень удобно управлять из «Телеграма» своим аккаунтом «Телеграф» для того, чтобы создавать классные посты. Вообще, для чего нужен Телеграм? Для того, чтобы создавать объемные тексты, статьи ä, со своим видео, со своими картинками, со своими фотографиями, с множеством разных ссылок, да, которые ä, обычно на, ä, в социальных сетях у нас блокируются. То есть очень много сторонних ссылок в социальных сетях блокируются. Соцсети их не пропускают, но ä, вставив ä, в текст. Через телеграф мы можем очень удобно пользоваться различными ссылками. Помимо того, что мы можем своим аккаунт, аккаунтом телеграф управлять из Телеграма, а также можно зайти с любого браузера, инкогнито, скажем так, и создавать статьи, если у вас даже нет Телеграма. В телеграфе Но единственное, что у вас будет Ограничение по редактированию Давайте посмотрим вообще Как выглядит Наша статья Вот смотрите, вконтакте Я буквально вчера добавила а, не Краткое описание И вот эту вот ссылочку на статью Сразу же тут прицепилась фотография Ее можно заменить без проблем То есть просто убираете Ту фотографию, которая Была изначально у меня статьи и ставите такую, какую нужно. Давайте. Человек э, прочитал мне краткое описание э, ВКонтакте. Ему захотелось узнать про волшебную таблетку. Переходит по ссылочке и попадает на большую объемную статью. К сожалению, вот я не вставила здесь видео, но я вам покажу, как вставляется видео, как меняются форматы, буквы и так далее. И вот смотрим в самом низу, у меня вот здесь вот кликабельная ссылочка. Если мы на нее нажмем, мы попадаем на мой канал Telegram. Сейчас вот он загрузится, вот, да. То есть мы можем пройти, попадем на мой канал Telegram. Но мы не будем тратить время туда сейчас заходить. Вот таким образом. Вот здесь кнопочка Edit, то есть мы можем ее нажать и без проблем отредактировать. Вот данная статья, она как раз прицеплена к моему телеграмму. Давайте сейчас посмотрим, а, да, что еще очень важно. Конечно, здесь пишется имя, да, и фамилия, кто сделал, создал эту статью. Плюс ко всему здесь нет никакой побочной рекламы, то есть все чисто ваше. И человек, который прошел на вашу статью в Телеграфе, в общем-то, никуда больше, кроме как на вас, не денется. Давайте посмотрим, как же создать свой Телеграф, как создать статью Телеграф, да, и предположим, что у вас нет Телеграма, и вы хотите просто написать свою статью и пользоваться таким, скажем, мессенджером, как Телеграф. Итак, есть... Мы можем найти в поисковой строке, вот, скажем, сам этот мессенджер Телеграф, да, он называется telegram.ph. Вы видите, я зашла совершенно с другого аккаунта, не то что с другого аккаунта, а с другого браузера. И, то есть, без всякого Телеграма. В результате, что я увидела, да, то есть у меня тут название статьи моего, имени нет, и вот здесь должна быть своя история. Давайте мы сейчас напишем, опубликуем, и я вам расскажу уже более подробно, как пользоваться через Telegram. У меня заготовлена сама статья. Статья будет про личный бренд. Давайте мы напишем название. Бренд социальных... В социальных сетях затем э, мы пишем свое имя если вы будете входить через telegram ваше имя будет писаться автоматически и вот здесь будет своя история смотрите э, сейчас я конечно писать то есть вот э, э, вы можете все без проблем написать я уже подготовила историю чтобы не тратить время я ее просто скопирую в Word образом вот таким образом все вставилось желательно писать здесь конечно же промежутки между вашими абзацами так будет легче читаться что мы здесь можем с вами сделать мы можем с вами выделить сам текст например создать бренд с нуля очень сложно вы хотите сделать это допустим выделено Коса, да, там, допустим, и так далее. Пожалуйста. Плюс вы хотите добавить свою фотографию. Вот видите, когда вы становитесь в промежуток любой, да, у вас тут получается видео. Это вот такие вот треугольнички, кавычечки, да, и фотография. Давайте мы добавим картинку сюда. картинку, которая... Что-нибудь связанное с интернетом где-то. Подготавливала. Вот давайте пусть, вот это будет картинка. То есть, видите, встала у нас так, картинка, загружается. Отлично. Теперь смотрите, мы эту картинку можем подписать. Если что-то нам тут нужно, да, вот вы обратите внимание. Мы ее подписывать не будем, оставим так, как есть. Теперь как бы текст будет дальше, читаем, читаем здесь у нас маленчиками. Дальше. Что я еще хочу показать? Как ставить видео? Тут в конце я хочу поставить видео. Вот здесь, видите, добавьте свою ссылочку с YouTube, да, допустим. Зайду на свой YouTube. У меня уже подготовлено здесь видео по бренду. Так. Я копирую ссылочку. Вставляю ее. И нажимаю Enter. И точно так же мое видео начинает загружаться. Ну вот видите, ваш бренд в социальных сетях. То есть человек, когда зайдет, спокойненько нажмет и будет очень-очень как бы удобно. Да? То есть он мало того, что он прочитает статью, то есть э, увидит это наглядно, он еще и сможет просмотреть ваше необходимое видео. Его точно так же можно вот здесь вот подписать, можно не подписывать, это ваше личное дело. Дальше, давайте посмотрим, как делаются кликабельные ссылочки. Все самое интересное ищите здесь. И давайте вот это вот здесь сделаем ссылочкой я хочу э, ссылочку э, допустим дать это не имеет значения можно дать на свой youtube канал можно на регистрацию хоть на что я дам ссылку на э, свой канал telegram на свой канал telegram вот она моя ссылочка Смотрите, нажимаю ссылку, вставляю и нажимаю Enter. Все. Вы увидите, что когда я нажму публикацию, ссылочка будет кликабельна. Дальше, что еще можно сделать? Здесь можно выделить полностью, да, и как бы увеличить шрифт, да. Дальше. Поставить важность. То есть, вот эти вот кавычки, он как бы отметится чертой и станет как бы выделено. да, То есть, это будет важная часть. Точно так же мы можем это сделать, но ну, абсолютно в любом тексте. Ну, давайте вот это тоже сделаем с вами абзац. Как бы важно. Вот видите, каким образом он у вас выглядит. Вот так не незатейливо мы с вами Создали классную статью, да, объемную, с нашими ссылочками, с нашими, причем ссылок может быть абсолютно неограниченное количество часов. Как просто прямые ссылки можно вставлять, да, точно так же можно ссылки вставлять вот под слово, то есть слово станет у вас кликабельным. Итак, все готово, вам все понравилось, все замечательно, что мы делаем? Мы нажимаем на кнопочку «Публикация». Вот таким образом, публикация у вас прошла, вот это и будет ссылка на ваш канал, то есть на, на вашу саму публикацию. Теперь смотрите, вот она кнопочка edit, это значит вы можете изменять, да, редактировать данный текст. Он будет, вот Эта кнопка будет вам доступна, если вы будете заходить с одного и того же компьютера с одного и того же браузера сюда то есть вставлять вот эту свою ссылочку тогда кнопочка edit будет появляться если вы зайдете уже с другого браузера к сожалению да или допустим с другого компьютера или с другого ноутбука с телефона то вот эта кнопка в этом случае для вас уже будет не кликабельно то есть не будет кнопочки edit изменить и если вы хотите пользоваться телеграфом со всех мессенджеров, да, которые у вас вообще существуют дома, то достаточно, чтобы на каждом из них стоял ваш телеграм. И тогда из самого телеграма вы сможете пользоваться данным мессенджером. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если у вас есть Telegram. Итак, набираем телеграф, переводим в английский язык. Так, вот он выскочил, телеграф, нажимаем, теперь смотрите, я уже им пользуюсь, да, что нам нужно сделать? Здесь, как всегда, как у любого бота, у вас будет внизу стоять начать, вы нажмете, и у вас будет первое сообщение и кнопочка старт. Нажав кнопочку старт, в общем-то, все и, как говорится, создастся, само собой. Сразу же вам выдадут, что автором будет стоять, вот у меня стоит Екатерина Клопенко. Когда вы будете заходить в свой Телеграф, то автор уже у вас будет написан. Давайте посмотрим, вот видите, ссылочка Телеграф, вы на нее нажимаете. И вот вы попадаете в общем-то, свой аккаунт, вот этот вот Телеграф. То есть имя уже ваше написано, вам нужно написать только название и составить только саму историю. Дальше нажать публикацию. Все публикации ваши будут находиться, отображаться в данном боте. Да? Если вы хотите посмотреть какой-то свой пост, или, допустим, потеряли свою ссылочку на свой пост, вы можете нажать, вот здесь есть мой пост, нажимаете. И вот он тот пост, который я, допустим, делала вчера, называется он «Волшебная таблетка». Я по нему перехожу. И не имеет значения, захожу я с ноутбука, да, через Телеграм, либо с другого компьютера, или с другого браузера через Телеграм, у меня будет открываться мой пост э, с этой кнопочкой «Edit». То есть я смогу его спокойно редактировать. В общем-то, очень удобно, особенно когда вы хотите донести э, такую объемную, интересную информацию. И э, в связи с тем, что социальные сети нам ну Просто никто не будет читать объемную хорошую информацию в самой социальной сети. Там посты все-таки нужны более короткие. А, а, телеграфии можно и наполнить ссылками, и наполнить видео, и наполнить различными картинками и схемами. Конечно же, телеграф приходит в нашу жизнь и становится необходимым мессенджером при нашей работе. Что ж, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, обязательно э, нажимайте на звоночек. Жду вас в своей команде. Всем до новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.